В России живут представители более чем полутора сотен народностей. Ежегодно в столицу региона приезжают тысячи мигрантов со всех уголков мира. Мы говорим на разных языках, исповедуем разные религии. И важно не допустить межэтнических конфликтов и помочь приверженцам разных конфессий жить в мире и согласии. Оскорбление чувств верующих, разжигание межнациональной розни, экстремизм. Чтобы справиться с этими все возрастающими угрозами и сохранить при этом культурное многообразие, нужны эксперты нового уровня. Специалист в сфере национальных и религиозных отношений. Россия многонациональная, многоконфессиональная страна, где представлены все мировые религии и множество различных нетрадиционных религиозных организаций, культов, течений и так далее. Гражданские власти и общественные организации испытывают ну, довольно серьезную нехватку специалистов, которые умели бы общаться с этой специфической аудиторией. Поэтому светское образование и светская специальность, ориентированная на работу с верующими, с конфессиональными организациями, с учреждениями различных церквей, это э, довольно востребованная на рынке сегодня профессия. Что должен знать и уметь специалист в области религиозных и национальных отношений? Он интересуется культурой, историей и социологией, готов изучать мировые религии, обрядовые практики, древние языки. Разбирается в национальной политике, в совершенстве знает российские законы, умеет общаться с людьми и работать с документами. Это хороший организатор, стрессоустойчивый, с крепкой памятью, грамотной речью и широким кругозором. Важным навыком такого специалиста является умение анализировать происходящие этноконфессиональные процессы, предсказывать их, выстраивать модели, ну и, конечно, создавать программы по укреплению межнациональной дружбы и согласия. Где и кем может работать специалист? Выпускник может стать секретарем в епархии или руководить пиар-службой в Конгрессе татар, преподавать православную культуру в начальной школе или готовить правовые акты для городской думы. Специалисты сотрудничают с научными центрами, работают в музеях, библиотеках, архивах, турагентствах, пишут аналитические статьи, консультируют представителей власти, бизнеса и СМИ по вопросам взаимодействия разных народностей или конфессий. Прежде всего, это, конечно, органы государственной власти, поскольку мы понимаем, что именно в обязанности таких органов входит реализация национальной политики на территории региона, города, различные национально-культурные объединения и центры. С каждым годом их становится все больше, они получают серьезное, Финансирование со стороны президентских, муниципальных, областных грантов и субсидий. Я думаю, что им в скором времени понадобятся высококвалифицированные специалисты в этой области. Выпускники могут работать в сфере дипломатии. То есть это какие-то организационные вопросы в сфере религиозного этикета. Все-таки лидеры религиозных организаций у нас активно вписываются в политическую жизнь. Но не всегда представители той или иной политических структур умеют грамотно с ними взаимодействовать. А этот вопрос очень важен и в сфере этикета политического, и в сфере просто межконфессионального согласия. Это профилактическая работа, профилактическая работа в сфере экстремизма, профилактическая работа в сфере террористических угроз, это работа с молодежью, это объяснение о том, что такое деструктивная организация, что такое традиционная организация, это исследовательская работа исследования тенденции развития религиозных организаций. В любом случае, это работа в комфортных условиях. Можно трудиться в том числе удаленно. Например, сейчас в России создаются первые онлайн-школы для мигрантов. И отрасли нужны грамотные преподаватели и разработчики учебных программ. Насколько востребована профессия? Спрос на специалистов по религиозным и межнациональным отношениям сегодня превышает предложение. Их в стране очень мало. У нас общество за годы советской власти от вот этой богатой духовной жизни несколько отвыкло. И, соответственно, старшее поколение в нашей стране в принципе не подготовлено к таким диалогам. Да, а образование в области религиоведения и национальных отношений оно появилось в стране тоже относительно недавно, и очень немного вузов готовят. Следовательно, насыщения рынка труда специалистами в этой сфере нет и в ближайшие много лет не предвидится. Хочешь стать востребованным профессионалом? Получить профессию специалиста религиозных и национальных отношений можно в столичных и региональных университетах. Подробности и полный список вузов ищи на специальном портале для абитуриентов «Поступай правильно».